Здравствуйте! Во время этого урока я расскажу о расстойных шкафах Huracan для приготовления хлебобулочных изделий. Растойные шкафы используются для интенсификации процесса выражения сформованных хлебобулочных изделий, придания им большей формы, пористой структуры мякиша мягкой и эластичной текстуры. Правильно проведенный процесс расстойки позволяет получить изделия правильной геометрической формы, равномерно подрумяненные, без пустоты корки. Оптимальные для расстойки условия температура и влажность создаются в расстойных шкафах. В теплой питательной среде дрожжи активно поглощают сахара и выделяют углекислый газ пузырьки которого насыщают тестовую заготовку, разрыхляют и увеличивают ее размер. Влажность внутри расстойных шкафов Хуракан поддерживается на уровне 80-95%. Нагревательный элемент может быть расположен под поддоном с водой или непосредственно в ванночке с водой. Температура регулируется от 30 до 80 градусов модели XLT193 и от 30 до 110 градусов модели xlt L.T. 196 Расстояние между направляющими у обеих моделях составляет 94 мм. Модель XLT193 вмещает 13 гастроемкостей ГАСТРОНОРМ 1.1 или такое же количество противней размером Евро-Норм на 600 мм Модель XLT196 рассчитана на 16 гастроемкостей GN1.1 или такое же количество противней. Корпус расстойных шкафов выполнен из нержавеющей стали. Разные модели различаются своими габаритами. Все они работают от напряжения 230 вольт. Основные потребительские характеристики расстойных шкафов это простая система регулировки влажности и температуры, наличие дверцы со стеклом, что позволяет наблюдать и контролировать процесс расстойки, надежная конструкция деталей для выделения пара и тепла, минимальные потери тепла за счет большой толщины стекла и добротной теплоизоляции рабочей камеры.